Ну что, всем снова привет. Я думаю, камеру надо немного повернуть на меня. Посмотреть, как теперь я выгляжу. Отлично. Привет, я Дима, и это мой второй видеодневник, второй выпуск. В общем, как я и обещал, я буду периодически снимать вот такие видеодневники, делиться с вами тем, чем я сейчас занимаюсь. И такое ощущение, что нужно подвинуть микрофон немного поближе, хотя вроде он ловит нормально. Каждый раз, когда двигаешь микрофон, нужно смотреть, как он выглядит в кадре, чтобы он не выглядел отстойно. Сейчас посмотрим. В общем, новости какие. Барзакинг частично переезжает в Москву. Вот. Работать над материалом станет сложнее и в тот же момент интереснее, потому что мы избрали для себя какой путь. Мы не будем заканчивать с проектом, а будем сейчас работать над большим количеством материала. А для этого нужно каждый день писать демо, каждый день скидывать их друг другу, э, отслушивать материал, пробовать сделать что-то свое. То есть это такая работа на расстоянии, когда сначала что-то делает один человек, отправляет другому человеку, и вот между собой будем, короче, пересылать материалы. Ну, не пересылать, а мы это все зальем на обменник и будем там все смотреть. Кстати, мы пользуемся дропбоксом, кому интересно, если вам нужно работать с кем-то на расстоянии, очень удобно работать в дропбоксе, потому что он как как настоящая папка у тебя на компьютере и, соответственно, меняя, ну, что-то делая с файлом, например, мы работаем в лоджике если один из нас что-то меняет в проекте, другой это сразу же видит после сохранения то есть ты работаешь в проекте, сохраняешь его и человек на другом конце страны, например может спокойно открыть этот проект через какой-то небольшой промежуток времени как он выгрузится, собственно говоря, в облако и начать с ним работать вот, очень удобная схема. Так, что дальше? Дальше я активно ищу сессионную работу в качестве бас-гитариста, потому что мне хочется, во-первых, поучаствовать на записи, то есть мне очень хочется пописать в разные группы, разным исполнителям, разным сольным музыкантам, может быть, группам бас-лайны, для того, чтобы ну как-то мозг не закостеневал, вот в рамках одного жан ну, там одного двух жанров чтобы можно было как-то разнообразить свою игру свою технику вот может быть придется выучить какие-то новые техники может быть придется ну поработать с какими-то новыми педалями обработкой то есть это каждый раз поиск это каждый раз э, что-то новое конечно есть такие проекты когда тебе дают ну присылают какую-то музыку Ты такой окей тут все понятно. Я вот могу сделать так, потому что в этой концепции оно так работает. Я уже работал так, я уже делал так, все просто. Вот. Иногда нет. Вот. Поэтому мне сейчас очень интересно поработать с разными музыкантами, с разными исполнителями, с разными группами, с разными авторами. Если у вас или у ваших друзей есть желание, то присылайте мне свои проекты и поработаем. Вот. Не только в качестве басиста рассматриваю вариант работы, но и в качестве композитора, аранжировщика. У меня сейчас лежит пара проектов, на которые нужно собирать аранжировки. Один довольно простой, потому что там такая британщина легкая. Вот. А второй сложный, потому что нужно собирать, э -э собирать демо, собирать композицию с диктофона. То есть там несколько музыкантов наиграли материал, и оказалось, что это сделать довольно сложно, потому что ну, частично ты придумываешь сам, как сделать так, чтобы части друг с другом совпадали, как-то это все соотносилось. Потому что, ну, понятно, что части джема – это часто очень сумбурные какие-то вещи, вот. Номер три того, что хочется рассказать – это я хочу возобновить педагогическую практику и снова начать преподавать. В первую очередь, конечно, ради заработка, потому что для музыканта на… в принципе, когда мы говорим о заработке музыканта, с одной стороны вариантов заработка очень много, с другой стороны… Не хочется распыляться на все Вот сейчас я интересуюсь Возможностью Помимо сессионной работы делать музыку куда-то Например в рекламу Или в подкасты Не знаю, во влоге, то есть писать музыку Но для этого просто нужно Распространить свой материал То есть написать много Каких-то заготовочек, много каких-то маленьких рисунков Много каких-то тем И все это распространять Ну, конечно же, в первую очередь Я буду заходить на всякие партнерские платформы, которые работают с блогерами, которые работают с влогерами, то есть э, это платформы, которые, собственно говоря, поставляют э, контент на YouTube, работают с ютуберами и ну и на другие платформы, не только YouTube. Короче, хочется пописать музыку в разные в разных стилях, в разных жанрах на разные, ну, например, к видео, к заставкам, аудио брендингом может быть позаниматься. Вот. Но в то же время я рассматриваю вариант э, заработка педагогической практикой, потому что, как сказал недавно Кирилл, и он очень правильно сказал, эта практика иногда освежает твой ум, то есть ты какие-то вещи, может, вспоминаешь для себя, какие-то обновляешь свои памяти, и я понял, что, а почему бы не заняться этим снова, это вполне реально, это реальные деньги здесь и сейчас, и в то же время это… Какая-то иногда подготовка к урокам, какой-то коннект с людьми разными, как бы заставляет твои извилины шевелиться, потому что ты начинаешь думать, ну, предположим, человек может прийти, как у меня, например, по практике было, с какой-то песней, в которой вообще нет баса, например, или в которой нет гитары, и сказать, типа, вот я хочу вот это сыграть. И, или наоборот, человек может прийти к тебе с какой-то одной идеей в голове у себя, а уйти совершенно другой, потому что ты его направишь. И в то же время, наоборот, может человек прийти и направить тебя, потому что э, встречаются люди, которые мыслят действительно неординарно, и это интересно периодически пересекаться с такими людьми. вот Ну и, соответственно, может быть, с какими-то классными музыкантами познакомлюсь снова, потому что я преподаю не только начинающим, но и продвинутым музыкантам, которые, в принципе, так же, как и я, работают где-то музыкантом, пишут куда-то партии, что-то еще, просто иногда освежиться... Ну, что-то для себя новое, как сказать, получить новые знания из первых рук, не знаю, как это сказать. Короче, очень полезно. Вот, наверное, все, чтобы не затягивать. Вот такой видеодневник, то есть у меня сейчас таких два крупных, два, крупных, два серьезных нюанса в жизни. Это первый поиск кучи работы, потому что, в принципе, хочется побольше всего делать. И время освободилось, в то же время нужно успевать со своим проектом, потому что работать на расстоянии я еще никогда... Ну, как я работал, конечно, на расстоянии, мы делали мышап, как-то мы... Я писал мышап, я участвовал в проектах на расстоянии, но тут конкретно мой проект, и он будет работать сейчас на два города, будет интересно, как пойдет работа. Вообще ребята уже должны были подойти, но что-то их нет. Ладно, я буду закругляться. На фоне играет Андерс... Ар... а, Андерсон Пак. Я в последнее время заслушиваю прям его. А, нет, подождите, подождите, подождите. Не Андерсон, Не Андерсон Пак. Я же включил какой-то джем. Да, извиняюсь. На фоне играет Кори Хенри и Фанк Апостолс. Библ, Би Слейт. Очень прикольный лайф. Выложу сейчас себе его на стену. Очень прикольный джем, это ну чисто такая лайв сессия, люди собираются, джем, это очень прикольно звучит, вот послушайте. Очень хочется, конечно, поучаствовать в каких-то таких джемах. Поэтому, если вдруг вы собираетесь где-то выступать и вам нужен бас-гитарист, например, или гитарист, то можете меня позвать. Потому что я очень люблю разучивать что-то интересное, не чужую музыку, а авторскую. Вот. Выступать, что-то может делать на ходу, это очень прикольно. Я, в принципе, могу вписаться в проект так, что если вам нужен бас-гитарист куда-то, например, вообще в проекте, в котором нет баса, например, электронный проект, вы мне скидываете трек, я просто прописываю туда бас-лайны и прихожу на концерт уже готовый. То есть, ну, это довольно частая практика и довольно просто сделать, когда у тебя есть опыт. Вот, ладно, я закругляюсь. Всем пока, надеюсь, что этот дневник будет полезен и для меня, и для вас. Может, какие-то мысли вас натолкнет. Пишите мне что-нибудь в комментарии.